Привет, меня зовут Владимир, я из экопоселения «Чистое небо» на юге Псковской области, и мы набираем команду из 10 человек для посадки дубовой аллеи. Наша аллея будет важным элементом экосистемы, это источник семян для нашего питомника, это еда для многих видов животных, и она станет важным объектом нашего туристического комплекса, который будет частью нашей местной новой экономики, которая поможет нам построить устойчивое экопоселение. Но главное, это будет самая длинная аллея в Европе, это такой проект, в котором поучаствовать можно один раз в жизни, и о нем можно будет рассказывать детям и внукам, и можно будет привести их сюда и показать им результаты своего труда. Волонтеры у нас работают по 4 часа в день, проживают в оборудованном палаточном лагере, у нас есть водопровод, электричество, вай-фай, теплый душ, стиральная машина, в общем, все, что нужно для комфортной жизни на природе. Сажать аллею мы будем с 1 по 10 сентября, и все подробности о том, кто именно нам нужен и как попасть в эту программу, вы найдете в описании к этому видео.